Ну, та камера уже пишет, так что можешь приветы всем родственникам, друзьям передавать. Не, ну нужно сейчас подготовка. Подготовка идет, да. нужно палочки сделать такие специальные. Ну и камеры подготовить, чтобы всем видно. А камеры, да, камеры подготовить, чтобы было видно. Ну, вообще-то, да, мы договаривались, что только скрепить, чтобы было. Кстати, было отломано, видишь, у меня тут... вот это вот, а, -а, а и ты заводил и вставил обратно? Нет. А что сделал? Я туда просверлил дырдочку. А дыр... еще... Дырочку. еще, еще крепче Вста... держаться. Да, вставил, стальную шпильку туда вставил, на наш шпионский этот, смолу. Пах, все. Офигенно. Зверь. Ну, оно, я не знаю, дядька, оно цены в нем. Да? я когда показал вот эту систему. жили, А что там? Пробу? Железо. На А здесь восьмисотка. Ну, на ручке. На ручки. А на этой нету. Не, Ну, а сколько я... здесь? Ну, 15 грамм. 20. Ну, значит, рассказываю Тебе это был нож, а это не из этой оперы. Вот тебе и история. не не не, не. Были, что? были. Да. Что это были? наборы были. такие. Железные. Серебром? ручкой серебряной ну Но а это латунное должно быть. Ну, а это современная э... хрень с покрытием, посмотри но да, даже по не золото. По золото. Какая по золото желе, это какая-то хрень. Но да, я а смотрю, ну... не могу понять, что за цвет. Золото приложить, я а, ну вообще-то, да, да, да, Увидел. Да, ты тоже. ж по ну, я бы не это, меньше, вот это оно скрипеть будет периодически. Где выключить его? цвет то не золото это китайскую железяку прибабахали и... приветствую любителей предметно-материальной истории снова я в гостях у петровича и пришел к нему с ремонтом очень сложных на мой взгляд предметов это поднос и чайник сложность в том что на этих предметах сохранилась фабричная полировка и очень важно отремонтировать их так, чтобы следов э, ремонта не осталось. Либо их можно было легко устранить. Посмотрим, как Петрович справится с этой задачей. Петрович, приветствуйте, да. пожалуйста. Привет всем, ребята. Да, ну тут видишь, ты уже защиту сделал. Да. Чтобы Извини, Петрович. Не можно да. я еще момент скажу. А, я вчера в ролике, когда показывал этот набор, а, обещал объяснить, чем чайник отличается от кофейника. Я несколько раз подчеркнул, что это чайник. В нашем шаблонном мышлении все, что высокое, с длинным носиком, это кофейник. На самом деле все не так просто. Главное различие чайника от кофейника это в технологическом отверстии. В чайнике отверстие предназначено для фильтрации чаинок. А в кофейнике отверстие одно, оттуда выливается только заваренный кофе. Так как в этом чайнике отверстий много, это, друзья, чайник, чайник, а не кофейник. Кофейник, да. Значит, ну ладно. Я сложное, сначала... сложное. Сейчас давай да. покажем, что здесь. Да. Здесь вмят, вмят корпус. Скорее да. всего, это трофейка, которую притащили после войны. И, скорее всего, когда везли, ручку вмяли. Потому да. что после того, как Трещина это появилась, скорее всего, им уже не пользовались. А внутри сохранилась тоже фабричная полировка. Это говорит о том, что предметом не пользовались последние 50, 70, 80 70 лет. <связываем> <связываем> <связываем> <пирает> да. Ну, тут, соперник, сейчас освободим ручку. Да, ее надо вытащить оттуда аккуратненько. А, да. Аккуратненько, сейчас. Шичками. Она, кстати, тут не очень. Там, Там шпильки. шпильки. Так, шпилька, да. Она не, не очень. Э, Плотно? С... Сильно. Угу. Тоже халтурщики в свое время были. Так. И ручка. вот эту нужно. И ручка. Там еще часть, да, деревяшки. А? Да, да, да, да, да. Есть. Сейчас, Самое сейчас, главное. То... В вот две секунды. Часть, которую мы тоже вернем на место. А современные клеи позволяют создать да, там, такую поверхность, что будет прочнее, чем сам материал. Ну да, в таких... Да. Да, Я же говорю, ей не пользовались Оно треснуло, отверстие незаюзанное Видишь, ага. ничего туда, ни мусор, ни грязь Никакая не попадала ну, Что далеко ходить? Кстати, что хочешь... там, говорю, что-то Будет, думаешь, будет держаться? Две, две, давай давай не... эпоксидкой лучше склею. Оставь, Петрович, не надо, давай вот это Без экспериментов, вещь такая сложная Тем более, тут маленький кусочек А нагрузка большая, отвалится, мне будет стыдно Видишь, здесь вот этот надо прижать Вот он да. уехал, осторожно, чтобы он да. не отвалился ну, не эпоксидка это а на, на нашу смолу, да? Не, я эпоксидочка аккуратненько. У меня осталась американская эпоксидка. Досанкционная. Да, я думал, ты мне хорошо. я ты сам сделаешь, да? Да, я сам ручечку. А -а -а -а. Сделаю, я ее верну на место, покрашу, а к тебе приду вставлять уже. Так, слушай. Чего? Я тебе куда их прячу? Заберу с собой, конечно, чтобы они у тебя не потерялись. Да, и потом из, их обратно. Конечно, выводить. обратно туда поставим. Так, ну что. Так. Ну вот, эти а такие. Теперь... Да, надо же зажать, чтобы ну там место такое слабое. Да, да. Потому что чем тоньше слой. Да, понимаю. И легким постукиванием. И легким постукиванием. И контролируем потихоньку. Хотя, по идее, ты знаешь, если обратным ходом... Смотри, Санкт-Петрович, я... А? Ну, там толстая слой просто. Да, слой да. стенки толще, чем вот это. Я да, уже смотрел. Да, да, да. Там рычаг еще был, когда ручка. Слушай. Я думаю, может быть, вытянуть? Нет, начал смотреть, там очень толстая стенка. Ну, ничего, сейчас мы... идет потихоньку идет идет ну, я не сомневаюсь петрович я снимаю не мешаю не лезу под руку Угу. Выкручивай. Ты только видишь, чуть-чуть вот, закругление ты сделал. Так вот и все. Угу. Чтобы следов не оставлять. Ну, он приложил. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще, еще, еще. Еще потихонечку. Да ты же хочешь, чтобы оно... И чтоб не, не видно, видно конечно. Было изнутри, Я же, конечно, да? хочу, чтобы не видно было. Ну... Как, а там как получится. Хм. чтобы в другую сторону давай по ручку вставим да не не, не. Еще, еще еще видно хотя как видно э? на ощупь угу. если так смотри вот так вставляем и проверяем. Все. Тока Петрович может реставрировать предметы за пять минут. Какими-то палками и самодельными. Какими-то палками палки, и самодельными молотками. Буква, буква. Ну, и от ножки стула, Что, наверное. От ножки стула сто процентов какой-нибудь этот, Майкопская, майкопской фабрики так, Этих красный. стульев О, Это что? Это? Эбонит или что это? Нет, Просто текстолит а, советский текстолит. Еще. Надо тебе Да, ну что ну, я с ним делать буду ну, ну, вот хороший Молоток, да, сделаю Молоток будет, молоток от Петровича Давай, не откажусь Че отпилить? Ну, давай, закончим, потом будем пилить молотки Потом мы сейчас переключим зрителей Тебе звонки будут Петрович, я тоже хочу молоток а, ну да. Давай конкурс передумаем, разыграем какой-нибудь молоток твой какой. от Петровича. Так, ну, да. так ну, детка, же За, это? ну, нет слов, Петрович, прям оперативненько. А. Все, а. благодарю. Да. Это... Да, Ручечку это, верните. Внутрь, да. И переходим Какая? к этой тоже сложной программе с подносиком. Там бы вот тоже вообще бесследно его восстановить, было бы круто. У тебя же есть такая вот зеркальная поверхность? Нет, он надо. Да. Как называется? Ну и где это нет, это нет. причиндал нет. Лан капуцит. Понятно. Значит, нужно искать какую-то зеркальную поверхность, да, чтобы да. приложить. Нет, вот, смотри, вот она, а, вот, вот. вот она прямо, как вот. поперек вдоль. Тоже хочу посмотреть. Так. И вижу, вот, и все. А тут, а тут что-то за удары. Не видел я, Петрович, если есть, давай выправляем. А, вижу, мелкие. Нет. А с той стороны видно их? Нет. Ну, значит, это не трогай их. Мы их не выправим никак. Вот. Правильно? Я понимаю. Да, да. А тут вот выставлено. Ага. Так, подожди. Это лишнее. Нужно, чтобы оно четко лежало на а -а -а. плоскости. Легким постукиванием 8 кувалды... Который раз преклоняюсь перед профессионализмом мастера. Я готовил камеры, думаю, ну час-полтора как минимум проводимся, освобождал карты памяти. Повредили что плохо? Что этот? Тут долго лежал и да? Нет, острый, монобух. Что-то туда стукнулось, да? Упало, наверное. Заполировать можно. Ух ты! Что? И очень тяжелый. М -м -м. Прям в этот разрез, вот, да. да, такой разруб. А оно, что по ну что Петрович, по выравнивай, пыльник. я полирну потом все равно. Да? Насколько ну. возможно выровни, я полирую. Сейчас, ну, что, я у меня Только нижнее, чтобы не это самое не царапалось. Не -не -не, не не не не. Так все равно что ты будешь там. Давай еще раз. Чтобы раздавить эту. Да, это вещь. это Я попер, понял, попер, понял. Чтобы выдавить эту канаву, получается. Ну, да. ну где Ой, как. Девочки не любят этого. О! Во! Во! Во! Вообще. Ну крутяк, что скажешь. Что? Крутяк. Угу. Вот так. Как царапина осталась, только не да, вот. да, вмятина. Это. Есть еще, да, вмятина? Это у нас что, серебро или? Да, серебро 925-е стерлинг. Этот кусочек придется вывести. Ну, буду выводить, что делать, ну да. Это обычная стерка. ты советская понял, чер... для, для чернил. Оставляем. Грязные работы не Очень круто. Очень круто. А что еще? Все. все. Друзья, я... я не ожидал, что съемка закончится так быстро, и Петрович приведет в порядок предметы буквально за считанные минуты. Как говорится, как говорит Петрович, звеняйте. Все произошло Извините. очень быстро. У тебя есть что-нибудь еще показать? Там, смотри, вопросы были, нюансы при пайке латуни и меди. Человек задал нюансы при пайке латуни и меди есть какие-то у тебя э, ну, полезные советы? Так чтобы не показывать много? Ну, долго, как показывать? Не ну а... ребята, там да важно, чтобы был хороший э, у нас флюс Вот сам на сегодняшний день вот это 209 или 206 самый лучший флюс <глотно> Ну, это, это технические такие варианты. Это какой-то фирма производства или что? Ты говоришь? Нет, он еще с советских времен. А, ну, он и... смесь этих кислот, там, бор, борная и... Это для пайки меди Я... и латуни. Да, и латуни, да. Это знаешь где, но ну, они используются в... у газовиков, когда они... Ну, паяют там вот эти вот свои агрегаты, вот эти водогрейные. Угу. Вот. И, кстати, там у них очень хороший этот припой. Он легко-легкоплавкий. Вот в таких вот он спицах бывает. Это мед или что это? Ну да, медноцинковая такая штучка. Вот медно-цинковые пруты, кто спрашивал, не помню, ребят, извините, кто ну, вот в это. комментариях про да, вот пайку меди-латуни. Вот лучше да. всего выполнять это вот такими, да. и вот такими так расходными еду. материалами. Да, да. Что ну а так, подожди, смотря где да. паять. Обычно, может быть, достаточно э, и оловом паять. Вот сейчас модно, э, знаешь, ту турки бедные. Да. Вот эти ручки отламываются. Да. Знаешь, почему отламываются? Потому что там просто трубка э, с... Этот, вот так ее втрет, торцом а. Так Да, конечно, оно хрустит все. Чуть-чуть. Поэтому нужно здесь сделать зубчики, положить их туда, чтобы оно контакт был. Ну, технология пайки должна ну, да. быть соблюдена. И обыкновенным третником, ну, оловянным припоем. Пишите в комментариях вопросы по реставрации и с Петровичем обязательно Certainly на них ответим, покажем, расскажем и поделимся. До новых встреч! Подписывайтесь на канал. А что делать? Чего? Кружком умелые руки нету уже сейчас. Дворцу пионеров нету. Ну, вот. Вот надо же хоть так передавать здание. Ну, есть умелые, очумелые руки. Очумелые ручки. Да ну, я слушаю в Ютубе. А то действительно они вот так вот написано, что очумелые. И... Когда пишу им критику, они. вон. Самая красивая дурь, которая видел, это два удлинителя друг друга воткнутые и выделяющие электричество. А, это вот. <с <с Не, А когда этот лампочка, на лампочку проволочку накрутил, изоленту синюю, потом, начать этот магнит разломал магнит пополам, потом приклеил их и так. Лампочка, говорит. Электричество из воздуха. Из ничего какие люди умные бывают. Ну, да. <с> так ты же представляешь так... петрович это кто-то смотрит и думает а какие люди умные какие? А я такой дурак вот не могу там сделать примитивную работу включить ну физику ж не учили в школе химию не учили да Хотя, знаешь, что там была одна там замануха такая, что о, лампочка вот, раз и горит. Так, ребята, если поставить под стол генератор высокой частоты, то оно будет. Ну да. так, елки палки Этот ты... фокус описан в книжке Войцеховского ну, радиоэлектронные да, да. игрушки ну, да. ну, это ж... за стенкой вообще его там зажигали, что эти люминесцентные лампы, а, они да. в руках а за... так здрасте, все коротковолновики вот которые, они же поприкалывались, что на, на веревку у него перед передатчиком подвязана на веревку этот э, днев, лампа дневного света и все пум она включается. Так представляешь? А в то время ж не знали, что она на мозги действует. Да микроволновка получается ну хотя все телевизионщики которые вот работали на ну, на телецентре у меня дружбан он ушел по моему 45 лет mm. так а шо он на этот СВЧ? А тоже еще один сосед жил э, напротив нашего телецентра и мы же что ты здесь делаешь так мы взяли по комнате, вот так, по полу, по стене, по потолку, пожар, пожар, пошли. По-моему, сколько было медного провода, просто прицепили, угу. типа катушка. Да. Не знаю, витков 10 сделали, лампочка горела. Да ладно, какая? По этот самый, 6,3 вольта. От фонарика? Да. То есть... Ну, в излучение идет, потому что он был прямо здесь же, вот рядом со стадионом Кубань. Электрическое поле бешеное. Бешенное, конечно. Mm. Все, до встречи.